Человечество угрожает опасность. Огромный астероид стремится к Земле. Выучить русский язык легко. В КФУ началась довузовская подготовка иностранных граждан. На сегодняшнюю конференцию приехали ведущие ученые из разных университетов. Всем привет! В эфире Универ а в студии Александра Шестакова. Ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров встретился с главой Министерства труда социального обеспечения и миграции Киргизии Кудайберген Базарбаевым. Встреча прошла в рамках рабочей поездки делегации КФУ в Киргизию. Обсудился вопрос, связанный с обучением граждан Киргизии, отправляющихся работать в Российскую Федерацию. Ректор КФУ посетил дом-музей Чингиза Айтматова. Экскурсию по музею провел сын великого киргизского и советского писателя Эльдар Айтматов. К земле летит огромный астероид размером с Эйфелеву башню. О том, чем опасны такие размеры и представляет ли он реальную угрозу для человечества – наш сюжет.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 как бы нашей планете не грозит. Хотя, в принципе, если на Землю упадет астероид 10 километров и более, при том будет он еще, скажем так, более металлическим, то биологическая жизнь на Земле исчезнет. По словам астрофизиков, даже падение объекта диаметром до 30 метров способно причинить серьезный ущерб планете. Елизавета Никитина, Универньюз. Россиян приглашают стать донорами костного мозга. Теперь любой житель Российской Федерации может дистанционно сдать анализ для внесения своих данных в Национальный регистр доноров костного мозга. Для этого нужно всего лишь выслать образцы букального эпителия по почте. COVID-19 давно стал насущной мировой проблемой. Реально ли выработать иммунитет без вакцины и сколько будет продолжаться пандемия? Об этом и не только рассказала в своей открытой лекции Альфия Фатахова. Давить иммунную систему нельзя, потому что тогда будет еще одна инвазия, что и бывает с больными. Мероприятие состоялось по инициативе общественной организации Лига женщин КФУ.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 На подготовительном факультете для иностранных учащихся стартовала международная практическая конференция «Довузовская подготовка иностранных граждан. Проблемы и перспективы». Смотрим. Мероприятие началось с приветственного слова проректора по образовательной деятельности Казанского федерального университета Тимирхана Алишева, который в данный момент находится с рабочим визитом в Киргизской республике. Действительно, очень важно собираться и обсуждать общие темы, связанные с обучением русскому языку, связанные с обучением ребят предметов на русском языке. Тем более, что подготовительные отделение делают в достаточно короткие сроки, и применение современных эффективных технологий и методик является очень актуальным. В этом году на конференцию было заявлено 144 участника из числа сотрудников и преподавателей образовательных организаций высшего образования, в том числе 132 докладами. На международной конференции обсуждался вопрос довозовской подготовки иностранных учащихся. Если раньше довозовская подготовка в основном сводилась к изучению русского языка, то сейчас все больше и больше уделяется внимания изучению предметов, которые нужно будет будущим студентам знать в Казанском университете, а уровень Казанского университета очень высокий, науки образования. поэтому здесь вот дается дополнительный навык в области математики, физики, биологии, химии помимо русского языка. В конференции принимают участие 5 иностранных граждан, представлено 45 организаций системы образования, в том числе ведущие вузы России. На сегодняшнюю конференцию приехали ведущие ученые из разных университетов Москвы, Санкт-Петербурга, городов России, Ульяновска, Курска, Саратова. Есть исследователи из Китая. Я надеюсь, что нам будет о чем поговорить. Напомним, что по итогам конференции планируется издание электронного сборника материалов с последующим размещением в базе РИНС. Елизавета Никитина, Александр Кузнецов, Универньюс. В шоуруме Высшей школы журналистики и медиакоммуникаций Казанского федерального университета состоялась лекция, которая продолжила цикл онлайн-встреч в рамках акции «На науки». Подробнее в нашем следующем сюжете.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 В КСК КФУ «Уникс» состоялся большой концерт в честь дня рождения университета, в котором примут участие творческие коллективы всех институтов. Подробнее о мероприятии расскажет наш корреспондент Роберт Хасанов, который уже находится на месте событий. В концертном зале «Уникс» с минуты на минуту начнется праздничный концерт в честь дня рождения КФУ гости уже занимают свои места в концертном зале. Напомним, что университет в этом году исполняется 217 лет. На месте событий работает корреспондент службы новостей Роберт Хасанов. По совместительству выступающий артист. Следите за новостями университета вместе с нашим телеканалом. На этом все. В студии была Александра Шестакова. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч!